Итак, про мясо против проклятия. Карта Мираж и Best of 1 встреча. Про мясо начинают в обороне. и Их состав это Special Zord, бан на фасткапе, дурной Лайнер и ОПГ. Команда Проклятия они же бывшие, проклятый стак. Это Ванга, Йенс, джойстик, пит и краб. Ну и выход на точку Б. И здесь, собственно говоря, бан на фасткапе, к сожалению. Проигрывает перестрелку, тем самым позволяют Ванге сделать даблкил и зайти на точку. Но разменный фраг от Спешл Зорода выравнивает ситуацию. 3 в три. Минус от ОПГ. Еще один от Спешл Зорода. Джойстик. Ух ты, ничего себе. Ну, вперед ногами. Не иначе вынесли сейчас команду проклятия с точки Б. Немножечко не сработал, видимо, план. Ну, какая-то задумка сто 100% была. Я не думаю, что команда здесь ä, приняла решение выйти на какую-либо из точек. Э, не, собственно говоря, не задумавшись о том, как они это будут делать. Но пистолетку, к сожалению, зевнули. Зевнули сильно. Без экономики остались на ближайшие два раунда. Ну и, как вы видите, сейчас еще и ХАЕшки прилетают, которые немножко, но все-таки наносят урона. Однако крафт! И ставит хэдшот в дурного Следом минус по спешл зорду, А это, между прочим, ребята, которые тащили предыдущий раунд Таких терять как бы нельзя Но лайнер заходит в спину Лайнер, возможно, конечно, что-то и поменяет Матч на фасткапе Нет, Вадим, этот матч проходит на сервере 3 в 2. Атака, на удивление, разменивается в численный перевес Даже не в зер... Так, так, так, так Ооо, ничего себе Пайвиза, спасибо большое я бы даже сказал огромное, но у меня, конечно, как обычно, происходит какой-то глюк и донат не высвечивается на экране. Но 500 рублей сейчас прилетает от Байвиза. КС-очка КС живи, не играл лет 7 уже, но смотрю с кайфом и слезами ностальгии. Раньше Турики тысячами смотрел. Виза, огромное вам спасибо, во-первых, за донат, за, за ваши 500 рублей. Обещаю, они пойдут. На лечение для вот этого человека. Ну, куда-нибудь, в общем, обязательно я их пристрою и пущу их в нормальное русло. Огромное вам еще раз спасибо. Надеюсь, что мой канал дает вам. Как бы это правильно выразиться. Ну, хотя бы капельку позитива. Тогда, значит, я уже точно делаю все не зря. 1-1, дорогие друзья. Простите, что пришлось прерваться на донатик, но вы все-таки должны понимать, этот донатик. Uh, special sword. Минус проклятие. Пит. Но uh, no. краб ответный минус по-дурному. И у нас внезапно получается такая ситуация, по результату которой. Uh экономический раунд взят командой проклятия, и после этого у команды про мясо попытка сделать какой-то форс или что-то на вот, что наподобие. То есть окончание... Не окончание, простите, окончательное желание вырубить себе экономику, ну в теории, конечно, можно предположить, что это может быть. Про мясо они, ребята, такие, ух, какие дерзкие. Вы помните, как они играли мираж против команды таймфактор с паблика? Каплю позитива и ностальгии, я бы сказал Ну да, да, разумеется, разумеется Ну ладно, в общем У меня сегодня путаются немножко мысли В голове, ну вы уж это сильно Прям не обижайтесь Так, так вот, так вот бывает Все-таки мне немножечко позволительно конечно, ни в коем случае не прикрываюсь Но Все-таки болею пока что Еще по-прежнему, голова немножко мутная 2-1. Проклятие забирают свой экономический раунд, и организаторы данного турнира терпят. Терпят поражение, видимо, в еще одном раунде, так как бан на фасткапе вместе с дурным. Ну, может быть, и ребята амбициозные, но тут как бы не попрешь против того, против чего нельзя попереть. Женя Малов, приветствую тебя, многоуважаемый и горячо любимый мой Женя. Как твои дела, как твое здоровье, как вообще у тебя там все-все-все. Если кто не знает, это организатор турнира Клан Геймер, который очень и очень большой вклад, как я считаю, в существование Counter-Strike 1.6 турнирного внес. Так что прошу любить и жаловать. А, ну, а тем временем Дурной пытается сейвить, или я не знаю, что он пытается делать. В общем, в руках-то у него есть только USP, и он пытался работать по принципу Хитмана. Накрутил на него глушитель и надеялся быть... Беззвучным и бесшумным Но это не сработало, к сожалению Счет на табло становится 3-1 В пользу коллектива проклятия Хочу подметить, конечно, очевидный факт Факт того, что Где играет турнир, Женя Ссылочка в описании к ролику есть А вот Команда проклятия в слабой стороне играют и очень плохо, что про мясо сейчас отдают своим соперникам раунды, потому что во второй половине такой разрыв уже можно будет и не сократить. 3-1, конечно, он пока что еще не страшный, но важно понимать, что пока что он еще не страшный, он может измениться в любой момент времени и от... измениться очень-очень плохо. Ну, здесь легчайший хедшот из Фамаса от Пита и это четвертый для проклятия. А игроки с фасткапа все? Э, не знаю, к сожалению, не могу сказать, но учитывая, что этот матч играется на сервере, не на фасткапе, а на KvMx, э, рискну предположить, что здесь не все игроки обладают стимом, и поэтому не играют на фасткапе. Не, я имею в виду, в виду на фасткапе или, или на сервере? А, конкретно этот матч на сервере. Фамаса, два дегла Не получается ни хрена У команды про мясо с таким бай раундом. Джойстик и Пит разоружают Всех соперников на споте Б. Здесь уже устанавливается бомба И бан на фасткапе вместе с ОПГ а Бывшие члены команды ХПГ, кстати а Ну, короче, как-то вот вынуждены Сейчас пытаться проводить ретейк Но остается в соло бан на фасткапе Здесь здесь kill от Янза, с дигла легчайше, простейше, 5-1. Тут без шансов для промяса, к сожалению. Ну, я согласен, тут как бы я изначально говорил, что промяса это по большей степени ребята с паблика, а проклятие это все-таки как бы как ни крути, ребята, с фасткапа. И тут просто разница в раундах, ну, очевидно, то есть не... Не в раундах, прошу прощения. Разница в уровнях игры, очевидно. Спешл Зорет. Даблкил тем временем оформляет, убивает Джойстика и Янзора. Вот вам и пабликмены, да, как бы. Кто бы сейчас бы, типа, Володя из Хайред Киллер такой намекает. а не на Изи сольют. А вот может быть и нет. Краб. 81 хп. Хотя, конечно, если он сейчас затащит, это будет просто финиталя ля комедия. После этого, мне кажется, сразу можно трансляцию будет превращать. Ха-ха-ха, в натуре про мясо все играли когда-то в ХПГ, пишет Женя Малов. Да, да, действительно, так и есть. А это еще, кстати говоря, подмечал Карма на шоу-матче 10 на 10, который, собственно, тоже когда-то играл в ХПГ. Все играли когда-то в ХПГ. 5-2, дамы и господа, про мясо огрызнулись, еще и даже раунд умудрились взять. Когда начнется узбекский турнир, брат? Привет, Достон, наверное, да, правильно ударение ставится. Каримов. Планировался в феврале, но я не знаю, со мной не выходил админ на связь, и я, к сожалению, пока не могу сказать, будет он в итоге или нет. В чем разница, на фасткапе или на сервере? Ну, на фасткапе есть античит, на, ф... на сервере его нет. А, проклятие. А Краб, точнее, со снайперской винтовки делает первый минус. Ну, а далее лайнер закрывает двух оппонентов. После чего Пит а, укладывает лайнера поспать. А Краб, по-моему, попал сейчас в ногу бану на фасткапе. По-моему, попал же, нет? Попал, кажется. Ну, короче, здесь без, без шансов. А... а, нет, простите. Простите, а что если спешлзора сейчас затащит, А? Как вы видели, да, как он позиционно понял, где будет стоять снайпер. Ну, раскачивает, конечно, очень сильно, понимает, где и первый, и понимает, где второй. И весь такой вот спешл-зор это себя понимающий и все-то знающий, но, к сожалению, время работает против него. Запинал, если можно так сказать, ногами своего соперника с ником Джостик, но победа в раунде в итоге ускользает. 6-2 в пользу проклятия. Лайнера, помню, в 2020 году три раза за игру зарезали его в финале тури Турика какого-то этот самый Олег Галилович. Пишет Володя Дуримар. Очень интересно. Ой, простите, аж что-то в ребрах аж немножко заболело. Жесть какая-то. Разучились играть, походу. Так, Жень, а мы обсуждали эту тему, ребята же сейчас в основном играют в паблики. И поэтому, собственно, такой уровень показывают. Конечно, уровень ниже. Йенс. Минус дурной. Джойстик. Застрелил-таки бана на фасткапе. Ну, там спешл-зор, уже просто еле живой. А, находится где-то за ящичками. И умудряется даже забрать енза. Но это не сильно, опять же, что-то меняет. А вот теперь ситуация один в один. Снайпер промахивается. Краб один на один с ланером. ой ой ой ой Ну, неплохая была идея, конечно, хаешку откинуть. Такого рода хаешку. Но все-таки, все-таки, э, один выстрел и труп. Привет всем. Пишет Великий Космос. Великому космосу тоже большой приветик. Саня, ты топ-комментатор. Дастон, спасибо большое. Девчонки, зато показывают топ. Вот тут да, да, Радо, твоя, правда. Это действительно так, девчонки. Девочки в Counter-Strike это просто умнички Умнички, насколько у них много выдержки и соображалки Для того, чтобы играть совсем, казалось бы, не женскую игру Ну, сейчас вы видите, как Пит у нас здесь банихопит по-красивому При этом вы не видите килы, которые совершают игроки команды Проклятия Просто я не хочу, чтобы расстраивались ребята из команды Промиаса На самом деле Ведь они все-таки организаторы этого турнира но шансов действительно очень и очень мало. Победа в раунде достается команде Проклятия. И счет 8-2, естественно, говорит о том, что первая половина уже осталась за Проклятием. А что, против них девчонки играют? Не-не-не, я просто недавно комментировал женский турнир. И там девчонки прям показали очень красивый каэсик. Прям, ну, ну, ну, очень. Ну и плюс еще играли таймфактор паблик против промяса паблика 10 на 10. И там были девчонки, тоже там была Биола как раз, если не ошибаюсь, по-моему Вера Азарова и Регина, по-моему, если не ошибаюсь. В общем, там девчонки тоже наваливали, будь здоров. Так что девчачий КС, он вообще при... бесподобный. Ну девушку-мента конечно тоже нельзя не отметить. Это вообще такая КСерша, которая, блин, пацаны так не играют. Мне кажется, я в лучшие времена. Вот в лучшие времена! Когда играл в КС Мне кажется, я так не играл жестко, как девушка-мент Ну, очередная победа в раунде для проклятия 9-2 К сожалению, комментирование данного матча сводится скорее к разговору с чатиком Потому что, ну, здесь объективно просто комментировать нечего Проклятие каждый раунд впинают ногами своих оппонентов Это боль Пан на фасткапе Денис вперед тащи Ну, Денис, кстати, тащит 0 на 11. Ай, боже мой. все. Ай. все, у меня болит просто все тело от смеха уже. Ой. А, там кого-то убил, короче, сейчас. М -м -м. Ну, хедшотик от Пита и еще один минус от Янза. 10-2. 0.12. Mm. Ух ты. Еще 500 рублей прилетает. И вот на этот раз донат выскакивает на экран. Я не знаю, как оно работает, но оно работает очень странно. Бай Виза еще 500 рублей прилетает. Огромное вам спасибо, товарищ By Виза Пишет, чутка мотивации, КС One Love. Мотивация это действительно придает еще больше, потому что вот у меня здесь сейчас в перспективе скоро висит э, покупка монитора и покупка клавиатуры. Ну, если клавиатуру я еще хоть как-то могу перевесить на свою благоверную супругу с понтом типа на 23 февраля, то вот монитор уж самому придется покупать. А учитывая, что он дорогой, это нужно. Так что вам за это отдельно большое спасибо. Знаете, часть, не часть... Нет, все-таки часть, да, монитора будет построена, так скажем, из э, ваших донатных тысячи рублей. Ну и как бы, да, вы еще и попали в топ-30 донатеров моего канала двумя донатиками. Да, вообще-то, даже одним донатиком попали в топ-30 сразу. 11-2, дорогие друзья. Без шансов пока, что, к сожалению, все это действительно идет. Странно, что КТ не делают раскид. Пишет Гай Модис. Гай Модис, в этом матче странно абсолютно все. Странно, что бан на фастхапе идет 0 на 14, например. Как бы 0 на 14. Давайте просто вот. Я сейчас. Я сейчас закончу голосование и поставим в голосование, сделает ли Денис хотя бы один фраг за игру. Ой, я вот за это переживаю даже гораздо больше. Ну, потому что тут, к сожалению, уже очевидно. Про мясо не выиграют команду проклятия. Ну, потому что соперник совсем сильно отличается уровнем. Ну, совсем сильно. Может, он монитор забыл включить? Нет, не исключено. Не исключено. Так. Это спам забанить. Денис вперед. Но ну, Денис еще пока жив, кстати. Где Денис? Где Денис? Вот он. Давайте смотреть на Дениса. Александр, а ты включай его почаще. Включил. Все, смотри, теперь он знает, что я за ним смотрю, и ему будет стыдно не убить кого-то. Поэтому сейчас будет первый килл. И. Нет! Ванга Зорот мешает Денису сделать наконец-то первое убийство. Чё, уже все? Пере... А, уже 13. <с> уже... Господи, я забываю уже даже раунды прибавлять ребятам. 13-2. Так, ребятки, кстати, очень быстро поменялись. Запомнили, да? Хоть теперь у статистика у бана на фасткапе 0 на 0, но теперь мы будем ждать, что... Ну, ну мы знаем, что она 0 на 15. Вообще-то. <с> мы знаем это. Итак, про мясо в атаке. Придумали какой-то хитроумный план, по всей видимости, потому что ОПГ на точке А. Лайнер где-то сейчас будет бегать в Андерин. На коврах есть один из игроков атаки, это Спешл Зоров. Ну и, собственно, вообще это тип раунд на точку Б, что очевидно. Вы видели там, да, сейчас? По-моему, Денис как раз споткнулся на лестнице, на картах почему-то шел. А, ну все, чё, раунд начинается. Тогда мне не очень понятно появление ОПГ на точке А. Вот вообще непонятно. Краб, дабл килл минус от джойстика на точке А. Ранее упомянутый мной ОПГ все-таки свою миссию, видимо, не выполнил. И теперь перетяжка неожиданная на точку. А. Бан на фасткапе! Хорош! Хорош затащил! Но там, к сожалению, Ванга не просто убил с юспа бана на фасткапе, так еще и. Что сделал, еще и зарезал, блин, Турнова. Беда. Беда с командой про мясо творится прям жесточайшая. Ну что, 1 на 16, дорогие друзья. Статистика у бана на фасткапе. Наконец-то можно порадоваться за Дениса. Я действительно за него искренне рад. И это не троллинг, потому что и у меня в истории были матчи, когда я не делал, ну, может быть, там, не знаю, даже 5 киллов. Просто такое бы реально бывало. Особенно, когда попадал играть против какой-то сильной команды. Поэтому я, как бывший игрок в КС, прекрасно знаю, что сейчас чувствует команда про мясо, но с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Просто, ну, тут как бы, блин, невозможно на оке, например, буксировать фуру. Ну, ну нет, конечно, в теории возможно, но на практике это скорее реализуемо только лишь с костылями с какими-то. Короче, тут без шансов. Тут, к сожалению, без шансов. Команда проклятия... Я не знаю, по-моему, если я не ошибаюсь, это первая официальная игра после камбэка О! Сейчас точно сердце еще теперь откажет Хочу в топ-10, пишет многоуважаемый Байвиза и донатит еще тысячу рублей Большое спасибо, но ну, теперь уже кажется, да, теперь, блин, я аж все, до да, речи потерял Господин проклятие. <пух> Господин проклятие. Господин Бавиз. Большое вам спасибо за тысячу рублей. Все. Я все. <с> <с> я закончился. <с> Эх, 15-2, дорогие мои друзья. И, к сожалению, я вынужден констатировать факт, что, видимо, на этом матче закончится. Потому что у команды... Про мясо, ну, просто тупо нет денег Так вот, да, я говорил о том, что, по-моему, это первый официальный матч После камбэка от команды проклятый стак, да То есть они не играли какой-то длительный промежуток времени Ой, бомбу даже поставили Ну вы еще, ну, про мясо, ну, хорош Ну, я даже не ожидал такого Ну, поставили бомбу, молодцы Может быть, даже сейчас и удержу. Ой-ой-ой, дурной! Дурной, спешлзорут! Да вот смотрите, камбэк-то какой, а вырисовывается Ну, 15-3, выкидывает Галил Дурной, непонятно почему, видимо, патроны закончились нет, камбэка не будет. 16-2, дорогие друзья, и тут как бы GG. Здесь GG, команда проклятия проходит в 1-8, в 1-4, прошу прощения, данного турнира. Команда про мясо выпадает в нижнюю сеточку в 1-32.